Ну, понял. Окей. А, так, а, то есть, э, правильно я понимаю, мы работаем по той схеме, которая я предлагал, которая максимально результативно. Это у нас есть ундосы, распределенные по группам ключей, что касается контекста, да? и есть квизы, тоже распределенные по группам, которые работают на ретаргетинг, на добивание аудитории все угу. а, там а, смотрите а, в общем момент в чем а, есть а, ниши в которых и поиск и я работают неплохо но в большинстве ниш а, лучше всего работает я а, то есть а, вот совокупная конверсия, которую удавалось достичь, это там 5, ну то есть если вот на РСЯ средний процент, <coughs> это там полтора процента где-то так в конверсии на один четкий лейнинг, либо на квиз, да, то есть без разделения по группам и так далее. То с разделением по группам, с ретаргетингом выходит примерно 5-6% вот так вот. Это средний показатель. Угу. Ну, возможно, я не, немножко не, не так написал, да, то есть поиск, он изначально будет на, на лендинг, да, а уже в ретаргетинге мы будем максимально отрабатывать по RSI.